Наша психика состоит из нескольких фигур, всего их девять. Каждая фигура отвечает за определенный вид взаимодействия. У всех эти фигуры есть, у женщин, у мужчин. Поэтому то, что касается этой части, оно универсально, это знание. И наша задача увидеть в себе эту каждую фигуру и понять, для чего она нужна. И в каких местах ее включать, а в каких местах ее не трогать. Первая фигура, самая важная, она есть у каждого, это фигура Отца или фигура истинного Я, так сказать, или фигура вашего духа внутреннего. То есть вот это самое важное место, которое, по сути, является вашей истинной природой. И из этого места потом как бы отрастают, формируются, рождаются и развиваются другие фигуры. Если у тела нету духа, тело испустившее дух, это умершее тело. Пока у нас есть дух, некая частица, может быть даже божественная частица, правильно сказать, мы живы и мы можем воспринимать и накапливать опыт. И вот накапливает опыт наше сознание или душа. И эта фигура называется матерью, скажем так. Вот все, что вы запомнили в этой жизни и в других жизнях, и все, что вы воспринимали, то, что вас с вами взаимодействовало, сохраняется в этой фигуре, вот, в душе. Душа как жесткий диск, скажем так. Ну, вот, а дух это как процессор. Дальше. Кроме э, вот этих двух фигур, это божественные фигуры, сакральные фигуры, можно и так назвать. У нас еще есть ряд других фигур. Фигура гуру. Гуру ⁇ это, собственно говоря, возможность проживать те или иные состояния сознания. Вот. вот вдохновение ⁇ это контакт с гуру. Вот вы пришли сюда, не зная, что вас привело, но те, кто не знает, вот вас гуру привело. Гуру ⁇ это пространство. То есть вот все, что нас окружает, это пространство вариантов, это называется гуру. Почему гуру? Потому что пространство может все. И пространство отвечает на любой ваш запрос. Вы намереваете, например, э, э, ну не знаю, на кого-нибудь вы обижаетесь или злитесь. Вот. Обязательно вам э, это вернется. Вы там радуетесь, любите, сострадаете. Это к вам тоже вернется. Все, что вы посылаете в пространство, вам возвращается. Что посеешь, то и пожнешь. Гуру подчиняется законам кармы. Поэтому, если говорить простым языком, относитесь к другим так, как бы хотелось, чтобы относились они к вам. Ну, на будущее, понимаю, то, что вам это вернется. И наоборот, как бы вы не хотели, чтобы вы с вами поступали, как-то там использовали, манипулировали, что-то там забирали у вас. Ну, с другими это не делайте, соответственно. Гуру это волшебник. И гуру является, ну вот как мостиком между Богом и человеком. Поэтому вот все такие просветленные люди, святые люди, про них говорят гуру. Это отдельная тема, мы ее коснемся тоже ближе к концу. Вот. Но так, чтобы вы понимали, любой человек, который обладает духовностью, он так или иначе в контакте с гуру. Через гуру, скажем так. Дальше. Следующая часть – это мудрец. Вот. Этот мудрец есть тоже у всех, вне зависимости от того, женщина или мужчина. Что делает мудрец? Мудрец берет и описывает то, что пережил человек в состоянии гуру. Вот, например, был Христос, да, и были у него ученики, апостолы, скажем так. Вот апостолы-мудрецы, Христос-гуру. Они описывали то, что он говорил, то, что он делал, то, что он давал. И э, без мудреца, то есть без описания того опыта, который вы пережили, этот опыт невозможно применить, его невозможно воспроизвести, ему невозможно обучить. Поэтому хорошо бы в себе мудреца развить ту часть, которая отвечает за описание того, что вы переживаете. Чтобы вы могли поднабрать слова и внятно рассказать о том, например, что произошло. Вот. Мировоззрение – это и есть мудрец. Вот то, что я сейчас вам говорю, это вот из мудреца, скажем так. Дальше. Мужчина. У каждого есть из нас тоже в психике мужчина. Мужчина – это та часть, которая отвечает за активность, за проявление во внешнем мире. Вот. Мы сегодня будем подробно разбирать, чем отличается мужчина в мужчине и мужчина в женщине. Вот. И как бы это различие увидеть и своего мужчину активировать внутреннего как бы в женской природе. Для мужчины самое главное – это быть молодцом, быть лучшим, быть успешным. То есть что-то достигать. Желательно в деле каком-то, потому что мужчина без дела – это не мужчина. Это бездельник какой-то. Вот мужчина тот кто умеет гордиться вот сразу вам скажу что э, многие путают гордость и гордыню э, сливая в одно целое это это разные абсолютно явления э, гордость заключается в том что стратегически важно каждый из вас научиться присваивать плоды своей жизни сказать это мое я это прожила я это сделала я с этим справилась, я это чувствую, я это знаю, я это умею и так далее. Вот. И вот то, что вам принадлежит, вот, за это можно испытывать гордость. А вот гордыня, когда вы присваиваете плоды, которые не являются вашими. То есть говорите то, чего не относится к вам. Вот в этом и отличие. Женщина. Женщина – это чувство. Чувство есть как и у тех, и у тех, и у мужчин, и у женщин. Какой здесь важный аспект по поводу чувств сказать? То, что по-женски чувства выражать, дать возможность им проявляться, сообщать о них. По-мужски это управлять чувствами, направлять их на действие какое-то. Вот. Это является мотивацией по сути. Но об этом тоже подробнее чуть позже. Если вы не можете свои чувства выражать, в жизни не будет радости и наслаждения. То есть это ну, очень важный момент – уметь чувства выражать. То, что мешает выражать чувства, это в основном страхи и прошлый опыт. Сейчас я вот выражу чувства, а мне под подзатыльник дадут. Лучше тогда не выражать. Дальше. У каждого из нас и у каждой из вас есть внутренняя девочка, скажем так ребенок. И это вот та часть, о которой придется вам научиться заботиться. и прежде всего это ваше тело с вашими потребностями. И получается что вот эта фигура внутренней девочки она состоит из прошлого и из настоящего. Вот настоящее это то, что вам хочется и сейчас Ваши актуальные потребности А прошлое это вот опыт этой девочки Скажем так, от нуля до 12 лет До возраста созревания. И хорошо бы вот те ситуации Которые были в этом возрасте там, С родителями, учителями Может быть, там, с верстниками вот, Как-то прожить И проработать вот. Но это уже больше будет в личной терапии вот. Здесь мы Только вспомним Основное. Я вам дам технику, как вспоминать вообще ситуации. Вот. Ну, с девочкой мы познакомимся вообще с ее качествами. Вот. Девочка это является источником энергии. И нам важно будет научиться вспоминать счастливые состояния, где вы были сами собой это будет доступ потом и к женщине, и к мужчине, и к остальным фигурам. Потому что в детстве еще, скажем так, сознание было не отформатировано различными социальными программульками и стереотипами. Оно было ну, как бы природно. И вот хорошо бы вспомнить, где вы были сами собой. Играли, были спонтанны, дурачились, веселились, могли плакать, могли смеяться, кушали вкусняшки, ну и так далее, и так далее. То есть мы с этим тоже будем работать. Еще у нас есть две такие демонические фигуры, скажем так. Вот, две божественные две демонические. Вот эти фигуры они находятся за рамками тела, поэтому они демонические. Это негативная мать и негативный отец. Вот. Негативная мать в данном случае, ну, то есть в данном контексте, под ней мы будем понимать ту часть, которая враждебна к другим частям. Вот самокритика, чувство вины, там, самоедство, самоуничижение, недовольство собой, обесценивание и прочие-прочие штуки. Мы назовем их негативной матери. Вот. И хорошо бы познакомиться с этой тетушкой, ну, чтобы понять, как с ней вообще взаимодействовать. Мы вот. этому тоже уделили внимание. Вот, на теме матери у нас там будет целое занятие, а то и может даже два последняя фигура негативный отец ну это как бы дыно ваше индивидуальное на самом деле то есть вот то э, да, то, то состояние э, после которого уже ну в принципе жизнь теряет смысл но ну, вот, ну, я смотрю на вас слава богу здесь депрессии тяжелые нет у людей вот, э, но ну, важно понять эту часть что есть вещи где она может быть включена, но если вы к ней стремитесь, это путь в никуда. Хотел сказать про наркотики. Наркотики, алкоголь – это путь сюда. Поэтому не рекомендую употреблять вообще.